Йоп! о о и бутылка Рома! Всем привет, турлет и с вами я И сегодня мы играем в Си. Си! Думали, что никогда не будет Сио-Си, а нет, я все-таки не собрал раз, раз, раз, раз. <р Busking> Блин, я его искал испугал. Сегодня у нас, кстати, будет такое, ну, нестандартное видео. Ведь сегодня мы поплывем на вон том корабле к концу света нафиг. Где... Еще какой-нибудь корабль там, какому-нибудь человеку там бьется, и все. Давай, давай, давай. Опа! Я так буду вечность. В прошлой серии я обещал то, что я затяну свой корабль. Затяну наш корабль. Мы можем поставить э, паутины, если что всем игрокам дается корпус. Я купил, я купил флаг. А это, кстати, давали за то, что ну, играешь все-все, там обновление, все такое. Я недавно на самом деле вообще начал эту игру играть. У нас, кстати, обновление вышло, но с этими обновлениями уже может быть в следующей серии. Да кто же знал то, что оно прозрачное? А? Сейчас мы посмотрим, какой край света ближе всего. Так, раз. Давай. Короче, мы поедем вниз. Да, так правда? Кораблик. Здравствуйте. Так. Хм. так, нам нужно развернуть наш корабль. Как-то вот так. Сейчас мы вначале поднимем а, наш якорь. Нужно его развернуть налево. Поднимаем паруса. И все. И повым. Прощай, остров. Я... Буду помнить тебя. На самом деле нет. Ладно, ладно. Поворачиваем налево! Такой остров не врезаться. В принципе, какой-то мой Так, эээ. -э -э и -э -э так уже можно вправо, вправо. Давай, доминик, ну не в остров же, ты будешь плыть. Так, я пока что оставлю. В принципе, можно все да ну японский шашлык, пожалуйста, Доминик, не плыви в остров, просто прямо, просто все. Короче, пока что можно поспать, в принципе, остров он обойдет. Я надеюсь. Вот так, Все, все. Теперь пойдемте поспим, не знаю, как-то нужно попугая завести. Ну, пока что у нас нету попугая, так что да, спать. А, спима, радость, труснее, очувка а получена. <свеч> <свеч> <свеч> Красота. Так, ну шо, мы пока не миновали даже эту Ладно. Я тебе когда-нибудь вернусь. Я тебя отомщу за... Ну и что, странно. Я... Yeah. Я... Yeah. Конечно, да. Жаль, то, что я ему не дал этому похребету ему. Можете похребеть типа, дьявола. Жаль, то, что я не дал похребту дьяволу. Пока саду сюда. Все. И сижу я. О. Хотя, хотя... Может, в принципе, поспать. Не знаю. Кстати, это был последний остров. В принципе, можно и в пушку залезть. А как из нее вылезти? Ух, я уже думал, тоже нельзя из нее вылезти. Короче, пока посплю, а потом уже все кайфово будет. <музыка> все, я отстал. стоит не двигаться. У меня опасный, да. Я, опа, опасный! Опа, так могу. Так где бы уже? Ориентирую. О, далеко. Пойду за это выпью. Так. Рома, конечно. Пан. А гарпуны можно как-то улучшить или только пушить? Ты прости, Ля, какая пушенция просто ля! Что-то меня зашатало. Зря, я, наверное, ром выпил. Мне, кстати, немного осталось до края совета. О, у меня появилась идея. Что-то меня расколбасило. Что-то меня колбасило. Я, наверх, кто... Кто не со мной, тот вниз. Кто не со мной, тот со мной. Булкан там отвергается круто. Вроде как вс, больше не таши нет. Главное, чтоб сейчас О, вс, да, реально. Давай. сюда. Зарядим. Ох, солнце, нет, не уходи! Ладно, где мы вообще? Их пойми где, но мы точно на краю свет Я пока поменяю флаг, потому что у меня его нету э, Так, вот так Хотел прошу серии э, э, пушку себе новую купить, чтобы не было трещины А так вот, оказывается, середина трещины, это как прицел Что все такое красное стало? А ну-ка, стоять! Стоять, чего все красное? Кого фига? Мы на краю света! Так, срочно. И ч? Я-то не понял сейчас. Срочно чинить! Чи... Чинить! Чиня. А щас, кто у нас? Ведро! Воды! Мне в помощь. Ох, что ж, все красное. Ведро воды. Ты, ты, я тебя всегда любил. Ты мне не дашь утонуть. Спасибо тебе. А вода обычная, кстати. Все, понимаете? Легче, левче, что просто, что сказать? Эти трещинки слишком слабые для моего ведра. Ведро мощь, ведро сила. Дырки... Могила. Да. Так, поднимемся, держите, чтобы шатать в упор. Что? Я это знаю, но зачем вы мне это сейчас говорите Я, кажется, пересек границу мира! Я смог, я пересек ее! Я сделал это! Я дошел до конца света! Видимо, из-за того, что... Мы типа долго держались, все-таки нас уже убило. Как я понимаю, э, за то, что я очень долго держался, я еще к тому же залатывал. И ведро это вообще сила. О, какой стрёмный Хотя, подправь меня на мой этот корабль. За то, что я долго держался, меня вообще убило. Жаль то, что все-таки не потопило корабль. Я посмотрел бы поплавал в этой водичке. Ладно. Интересно, может быть мы еще отправимся на край света. но ну, не знаю, может быть с каким-нибудь ну, пиратом еще одним. Посмотрим на его реакцию. О, пока что у меня бесконечная загрузка. Видимо, я сломал игру. Короче, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал. С вами был Доминик. Всем удачи. Всем пока.